Робот на основе индикатора индекс RCI или индекс относительной силы. Мы рассмотрим пример запущенного робота как для терминала Quick, так и аналог для терминала MetaTrader 5. Перед нами график фьючерса на рубль-доллар и внизу вы видите выведенный индикатор RCI. Как мы уже рассказывали в видео про индикатор, что сигналы возникают при выходе из зоны перекупленности и вход в зону пере... выход из зоны перепроданности. Сейчас мы посмотрим непосредственно, как выглядит данный робот и какой... какие он имеет параметры для настройки. Рекомендуем обязательно приобретать робота вместе с курсом по подбору прибыльных параметров. Тогда вы сами сможете всегда протестировать и подкорректировать параметры для конкретного рынка. Перед вами запущенный торговый робот. Здесь вы видите окно, которое выводит робот, терминал Квик и слева конфигуратор для настройки параметров. Робот можно запускать на любой из трех торговых площадок: в срочном рынке, в фондовой секции, на валютном рынке. настроить соответственно свои параметры своего счета, кода клиента и депо. Как все настроить, подробно описано в видео, в видео инструкции, которая прилагается к торговому роботу. Вы можете торговать как внутри дня, так и с переносом позиции через ночь. Имеется возможность выбора стопа, трейлинг стопа профита, а также стопа по волатильности с учетом индикатора АТР. Если вы хотите использовать стоп с учетом волатильности, вы настраиваете график индикатора АТР, и тогда ваши стопы будут зависеть от того, какая на текущий момент волатильность рынка. Там, где рынок более волатильный, индикатор АТР имеет большее значение. Здесь стопы будут чуть подальше. Там, где волатильность рынка падает, например, вот в этой области, там будет у вас стоп стоять ближе к рынку. Такая возможность тоже в роботе заложена. В роботе предусмотрена также защита от запиливания и возможность работы в виртуальной, виртуальном режиме, когда на одном торговом счету, субсчету можно запускать сразу несколько торговых роботов с различными параметрами даже на одном инструменте. Как это все сделать? Есть видеоинструкция, которую вы получаете при заказе данной торговой системы. Настройка элементарна и с легкостью делается при помощи видеоинструкции, которые прилагаются к комплекту. Один раз подобрав параметры и запустив робота, вы дальше только контролируете его работу. Робот все делает автоматически. Открывает позиции, выставляет стопы и профиты. При возникновении сигнала переворачивается и переходит в режим отслеживания торгового рынка В данном случае, видите, сигнала нет. И робот в ожидании, когда появится очередной текущий сигнал. Если вы торгуете, к примеру, на акциях, вы можете выбрать не реверсный, а режим только лонг. И для акций, естественно, оптимально использовать только длинные позиции, игнорируя сигналы коротких позиций, за которые приходится платить еще и брокеру. Аналог данного робота есть и для терминала MetaTrader 5. В MetaTrader 5 есть еще дополнительная возможность, что у вас здесь уже встроенный тестер стратегий, и вы можете посмотреть также визуально, как данный робот работал и работает на истории, посмотреть принцип его работы. Запустим тестер в режиме визуального контроля и посмотрим, как робот работает. MetaTrader 5 позволяет вам полностью посмотреть работу робота, как все происходит. Вы видите, здесь запущен робот в виртуальном режиме на истории. И мы смотрим, как возникает сигнал. Вы видите, по сигналу робот открывает длинную позицию. Вы все это видите. Видите маржу, которая пересчитывается. И вот смотрите, по обратному сигналу можно всегда остановить и посмотреть, что произошло. По обратному сигналу робот закрывает лонг и переворачивается в короткую позицию. Здесь был открыт long по сигналу. Здесь робот закрывает лонг. И переворачивается в шорт по возникающему сигналу. Вы видите здесь и стопы, и профиты, которые выставляет робот. И можете полностью посмотреть, проследить, как он работает. Но это только для терминала MetaTrader 5. Также после того, как тест пост полностью закончится, вы сможете посмотреть и статистику торговли робота на истории. Для терминала Quick возможности встроенной стандартной нет, но мы уже говорили, есть курс, по подбору прибыльных параметров, при помощи которого вы можете самостоятельно также и для роботов, написанных для терминала Quick на языке Lua также тесты провести и посмотреть результаты работы на истории и выбрать подходящие для вас прибыльные торговые параметры, с которыми вы будете уже работать на реальных деньгах на реальном рынке. Кого предложение заинтересовало, заходите на наш сайт kbrobots.ru и заказывайте торговых роботов. На нашем сайте в разделе роботы комплект торговых роботов для терминала КВИК вы можете прочитать информацию, заказать даже можете демо-версию и заказать торговых роботов в нашем магазине. Оптимальный вариант – это три торговых робота и обучающий курс по подбору прибыльных параметров. При этом вы можете подобрать параметры сразу для 11 торговых роботов. То есть вы получаете готовые формулы для 11 торговых роботов. Вы можете при помощи курса провести тестирование для всех 11 торговых роботов из нашего комплекта и затем выбрать 3, которые вам наиболее понравились, которые лучше работали на истории. И получить уже для работы с реальными деньгами именно 3 торговых робота, которых вы выбрали из всего комплекта. Спасибо всем за внимание. До свидания.